В сравнении с предыдущим, конечно, дизель поездом это небо и земля, потому что здесь условия гораздо лучше, в том плане, что здесь и в кабине, и в салоне есть кондиционер, то есть всегда можно установить одну температуру, в плане безопасности также здесь более предусмотрено. В начале этого года исполнился ровно год с момента запуска новейшей модели рельсового автобуса РА-3 «Орлан» на маршруте Курск-Глушково. В сентябре еще два «Орлана» начали ходить на участке курск лугашовка какая-то поломка это у нас на МФДУ, на национальном дисплее будет отображаться какая-либо неисправность в принципе мы сразу это поймем а на дисплей блок М у нас вся информация поездая то есть там номер пути скорость установленная допустимая то есть целевая скорость где мы находимся километр пикет давление